На площадке Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета стартовал пятый всероссийский форум «Время кино». Данное мероприятие организовано в четырех направлениях – пиар, продвижение, провокация и «Generation P». И если первые три пункта программы давно уже у всех на слуху, то «Generation P» многие услышали впервые. «Мы очень креативно подошли к подбору именно секции «Generation P», потому что она родилась из формата киножурналистики. Это когда мы смотрели, думали, как фильмы нужно подавать зрителю, и какова роль критика и кинообозревателя. А сегодня мы подходим уже вплотную. Осенью мы затронули тему пиара, промо. Это очень важный сегмент, который остаются, как правило, вне зоны видения». Также на мероприятии рассмотрели стратегии и кризисные периоды. Особенности восприятия узнали о работе фонда биографических интервью. Особенное внимание привлекли тренды российского и зарубежного кинопроката, о которых рассказал зрителям Николай Ларионов в рамках гостевого мастер-класса. Наблюдается большой, большой рост посещаемости российского кино. То есть российское кино сейчас находится на подъеме. И затронул жанры, истории, которые зритель наиболее наиболее активно воспринял. Работа пятого всероссийского форума продлится до 30 марта включительно. На второй день в стенах шоурума выступят уже другие медиаперсоны. Ожидается выступление редактора программы «О кино» Первого канала Марины Коблевой. Подробности о втором дне форума мы расскажем в нашем следующем выпуске. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Роман Зингаров, Универньюз.